Здарова, народ! С вами снова стройщик Леха и я, наконец закончил свою приточную вытяжную вентиляцию. Полностью собрал на крыше, получается межэтажные перекрытия. В общем, что на это ушло, сколько ушло денег, времени и как сильно это все шумит, будет в этом ролике. Ну а моя вентиляция началась в сентябре-октябре прошлого года. Я тогда активно купил этот пластик, вместе с вентилятором где-то на 12-13 тысяч набрал. Купила получается отводы на 45 градусов, на 90, перекрестия, узлы крепления. Не забыл про клапаны, чтобы отсечь санузлы и этажи перекрытия. Ну и к тому же сами круглые воздуховоды. Почему круглые, не квадратные? Потому что все элементы, которые связаны с моторами, то есть проходные клапаны, точнее проходные моторы, вытяжные моторы они все круглые поэтому вытяжку нужно будет всю круглую если брать квадратную то там нужно будут переходники всякие в общем неудобно поэтому все брал под то что было проще и подешевле все моторы то есть все внутренние и наружные вентиляторы все покупал отдельно потому что я отдался за скидками тогда не стоили 500 рублей почему это было дорого а когда момент я еще только планировал сумму вкладывать они были по 300 поэтому я ждал пока цена снизится Поэтому я их купил в разницей в полгода. То, что сейчас находится на столе, то, что вы сейчас видите, это где-то было накуплено на 13 тысяч, все вместе. Чтобы не тупить и не собирать, как попало, изначально нужно помить какую-то схемку. То есть, все это купил согласно схемке расчетов, то есть с вытяжкой между первым и вторым этажом. Активно была оказана помощь и на интернета, интернет помог мне понять как проходить некоторые узлы, как проходить стены, но все равно, то что я нарисовал на листочке и то что было по факту имеет большую разницу. чего начался мой монтаж, мой монтаж начался именно с проверки на работоспособность всех вентиляторов, работают ли они, можно ли их ставить прям сразу. А перед тем как мы продолжим, хочу посоветовать вам инструмент от компании DECO, я уже успел себе приобрести нивелир строительный, так мне давно не было. Две шлифмашинки на 250 и на 300 ватт, то есть старший и младший собрат. Шруповерт, который вы уже видели, я собрал всю вентиляцию и сделал отверстие, которое себя в принципе спокойно оправдывает. И краскопульт. В будущем мне красить фасад, очень даже пригодится. Весь инструмент недорогой, качественный, я им уже активно всем пользовался. Ссылочка на всю данную продукцию, которая еще видит на кадрах, будет в описании. Мне повезло, все вентиляторы, что внутренние, что наружные, то есть вытяжные, оказались рабочими, и их менять не пришлось. Благо повезло, поэтому сразу я их монтировал уже непосредственно внутрь короба. По схеме я собирал детали немножко хитро, то есть сначала монтировал по 2-3 элемента, отмечал на самих элементах какой-то циферкой, и эту циферку встал на план. Ну, чтобы саму не запутаться. Потом эти элементы потихоньку обрастали в 2, в 3, в 4, в 5 элементов. И когда уже элементы были довольно-таки большие, их можно было крепить, я уже их относил к комнате, вложил на полу и потом позже монтировал. В принципе, ничего сложного нет. Но когда вы начинаете монтировать, вы понимаете, что некоторые углы нужно обойти под каким-то острым, под каким-то более-менее понятным углом. Но и там сталкиваются такие проблемы, что если угол 45 градусов, то значит поток воздуха будет на сколько-то процентов замедлен то есть угол нужно делать более гладким поэтому активно использовал углы под 45 градусов. этих элементов быстро ушли у меня а 90 получилось что лежат без дела и пришлось докупать докупать пришлось где-то на один угол 90 два элемента 45 Крепила все это тогда на клей монтаж этого делать не нужно, как я. Я немножко тупанул. Но, естественно, в первый раз. Ничего хотите. Буквально нужно было 2-3 капельки любого клея. Состыковал и все. Сверху все равно все это нужно будет силиконить. Откуда знаю. Думаю, вы понимаете. Я это думал, хотел сразу и клеем помазать. И клеем типа засиликонил. И все нормально. Нифига подобного. Когда клей высох, все это потрескалось. На видим, обращать внимание. Тут съемка идет и днем, и ночью. Потому что вы знаете, что я работаю днем, а ночью снимаю если вы видите кадры днем, значит этот день был выходной на вентиляцию потратил где-то одну неделю ее смонтировать было несложно опять же, одну неделю это только был первый этаж почему? потому что там были некоторые элементы, которые сейчас покажу были не совсем понятно как проходить и, если нормальный был вариант впоследствии я его использовал это было прохождение э, стены то есть либо стерлить термопояс насквозь, либо пройти плавно то есть этот элемент, который я сейчас собираю, и есть проходной Сейчас покажу как он выглядит там получилось а воздух сначала поднимается, а потом опускается и там естественно нужно было ставить дополнительно направляющий вентилятор опять трата опять непродуманность проще было прострелить стенку насквозь но там проходил армопояс арматура сами понимаете это не вариант поэтому первое с чем столкнулся это с нехваткой внутренних вентиляторов то есть мне не хватало мощности что всю эту продукцию точнее отходы продукции мокрого воздуха или как-то сырости протолкнуть. Хотя в каждой комнате стояла вытяжка и до следующего пункта приема, то есть подачи, точнее ускорение скорости потока было где-то по 2-3 по метра. Если нет углов, это нормально, Вот если углы, это уже проблема. Я это все учитывал, проверял, запускал, в принципе получилось. Вот сейчас видите банальная ошибка, намазал клеем и все это растирал. Ну то есть делал герметично. Все это потом потрескалось, поэтому лучше так не делайте. Вот сейчас кадры, которые видите, которые проходили у меня в перекрытии. То есть вентиляция проходит в перекрытии. Здесь воздух одновременно и поднимается, и опускается. А значит, это два угла, а значит, это потеря воздуха движения как это назвать воздуха потока поэтому перед этой вытяжкой в сторону потока воздуха я поставил еще один внутренний вентилятор чтобы этот угол он проходил со скоростью то есть активно проталкивал этот воздух вот так это выглядело то есть воздух поднялся воздух спустился можете наглядно посмотреть сами насколько бы снизился поток если бы я не поставил вентилятор Итак, сам монтаж начался у меня именно с санузла. Получалось, что в санузле стыкуются сразу три трубы: одна труба, которая ведет на второй этаж и далее на чердак, вторая труба, которая поворачивается на 180 градусов в зал, то есть можете представить себе потери скорости, и третья труба, которая шла на кухню-котельную. Тут я уже немножко поумнел, тут я стыковал на клей, а потом все это силиконил. И да, это потом не потрескалось, это сейчас так осталось, я недавно проверял, нормально герметично. Делал только на 3 капельки клея, и все это силиконил. И это было в принципе отлично, я считаю, что так, так и нужно было делать. И дальше уже шли ответления. Первое ответвление было на кухню. На кухне у меня было два вентилятора, то есть шло два воздуховода. Точнее, один воздуховод, но 2 направления. Один вентилятор стоял на стене на кухне, чтобы собирать всю влагу, которая бы веяла под потолком на кухне. то есть всю эту влагу. А ее там много, это же кухня. А вторая труба, точнее второе направление шло к вытяжке потом уже позже мне дали информацию что для кухонной плиты то есть на плиток которое вытяжка к общей вентиляции подключать нельзя поэтому эта труба потом была в дальнейшем удалена и вытяжка будет идти уже непосредственно в стену на фасад потому что все эти масла все эти тежи все это осяет и будет печаль в зале тоже делал общую делаю длинную хотел сделать в зале так он большой 26 квадратов сделать два вентилятора чтобы то есть они улавливали всю эту площадь но потом посчитал по кубатуре который вентилятор сможет высадить воздух вентилятор мощность 93 куба в час. То есть он в принципе зал за 15 минут и сам высвет и один, то есть в этой необходимости нету. Все равно воздуховод общий, поэтому это лишние траты. В дальнейшем от этой идеи я отказался и к тому же там из-за рейки отопления получилось, что я урезаю выступ потолка где-то 15 сантиметров. Поэтому там были конкретные изменения, в конце я покажу, то есть на сегодняшний день как там сейчас выглядит. Ну и уже непосредственно в комнатах, которые были готовы, а таких момент уже было три комната готовы на первом этаже, туда встроил вентилятор, закрыл их и оставлял. То есть это уже все, не нужно ничего подключать, просто вставлял их в стену и оставлял. Это уже все готовый финишный эффект. В некоторых моментах, то есть это именно в зале, остались воздуховоды не подключены, к ним не подходят вентиляторы, потому что еще нету потолка. Там где есть потолок готовый, либо уже стены если вентиляторы ходят не в стену, там уже можно было вешать. Скажу вам сразу, что монтировать вентиляцию пластиковую намного легче, чем монтировать отопление, потому что не нужно ничего паять, просто нанес слегка клея. Можно немножко больше клея, но делать этого не нужно. Чуть клея пристыковали, все, когда это высохло, потом все это засиликонили и в принципе готово. Главное, чтобы была тяга. Так как это принудительная вентиляция, Обязательно должны стоять вентиляторы, которые будут толкать либо от источника, то есть из комнаты, либо внутри. Изначально не хотел ставить э, в каждую комнату этот вентилятор, потому что он будет шуметь. Думал, что если внутри понапихать там, ну, штук 5-6 внутри внутренних вентиляторах, будет создаваться тяга и воздух будет сам уходить. Но это немножко по-другому работает. Пришлось ставить на каждую комнату отдельно. Таким образом, у меня получилось, что в каждой комнате стоит вентилятор которая будет усасывать всю эту влагу, стоит мощностью 90 кубов в час. К сожалению, шум там немножко большой, 27-30 дБ. Это немного, но так у меня телевизор все включают почти на максимальной громкости, его никто не услышит, поэтому нормально. Все подключения вентиляторов были на гибкой сцепке и все это было обмотано скотчем специальным для вентиляции поэтому там все прочно изолировано запахи идти не будут и да кстати воздуховодка дошел на каждом перекрестии по потоку то есть в сторону потока я стал клапаны чтобы если что какой-то клапан вдруг вентилятор не заработал сгорел там будет замена вентиляция когда работала не было дополнительных запахов и отвлечений в средней комнаты то, то есть перед каждой комнатой стоит клапан что воздух будет идти только в одну сторону. Если будет вдруг встречный воздух, он в комнату пасть не сможет. И так я сделал везде. Вот сейчас видите финальные кадры, как собрано на первом этаже. Идет труба с кухни, идет с котельной, со спальни, все соединяется. Также ванна и все это уходит вверх, а вот в зал, видите, приходится делать на 90 градусов и там еще ответление и все, здесь заканчивается первый этаж. Далее уже стыкуется второй этаж и пошло то же самое. По-хорошему, по-правильному там не писали, что каждый этаж, то есть отдельно первый, отдельно второй, должно быть две разные трубы. Но опять же это удорожание, у меня все простенько. Я думаю, что мне сотки в принципе должно хватить, чтобы всю эту влагу высыпать. Ну а на втором этаже вообще там всего лишь -то 5 комнат. То есть санузел, 2 жилых, детская и офис. Там труб еще меньше, там никуда тянуть не нужно. Поэтому я решил сделать там, что где уже сделано комнату уже готовы поставить круглую трубу. А там, где еще не сделан, где будет детская, там сделать квадратную, чтобы потолок более-менее был ну, высокий. Так вверху и так маленькие потолки 2,50, а если еще сделать сотку трубу, то вообще будет 2,40. Поэтому я сделал там в местах квадратные. Тут уже собирал как эксперт Три капельки клея на силикон, все это простенькие углы, вентиляторы, направления, ничего сложного нет. Да, кстати, я еще не забыл такую фишечку, так как это будет воздух теплый, то есть это будет именно вытяжка, то есть принудительная вентиляция, воздух будет теплый, а значит зимой он будет конденсироваться. Поэтому я решил объединить и фановую трубу канализации и вытяжку, все это в одном креплении на чердаке. Сейчас покажу, как я реализовал, как это все будет работать. Как видите, одна половина дома у меня круглая, а вторая половина квадратная. Пришлось объединить все это вот в такие странные конструкции вот такие вот странные подвижки, скажем так. Вам может показать что, что здесь налепил. Но по-другому, в принципе, получится быть не могло. Так как под вентиляцию нужно кладать сразу шахты, чтобы было как можно меньше углов. У меня не получилось, поэтому это выглядит немножко ну как странный космический узел, скажем так но ну, что самое главное это санузлов трубы идут прямо и сразу наверх а с комнат да там приходится воздух нужно поплутать самое главное что в комнатах нет запаха я везде поставил клапаны так что когда включается санузел а это включается отдельно запах комнаты не пойдет но ну, а теперь помещаемся на чердак Вот у нас приточка, а вот у нас вытяжка, да, на чердаке стоит вентилятор, который будет применительно еще из чердака выталкивать, а то, мало ли, будет задерживаться. Ну и осталось закрепить второй воздуховод, также поднялся на крышу, отступил от притока свежего воздуха 2 метра, ну то есть, чтобы запахи от коррелизации не встречались, то есть 2 метра отступил по прямой влево и еще полметра вниз это я сделал специально, чтобы если будет вдруг воздух дуть в сторону приточки, запах канализации не смог встретиться с трубой, которая идет на приточку. То есть, во-первых, труба находится на разных линиях, а во-вторых, на разных высотах. Поэтому будет очень маленький процент, что воздух отходов пойдет в приток свежего воздуха. Также меня спрашивали, почему не сделал где-нибудь на фасаде где-нибудь со стороны фронтона, но ну, потому что у меня вентиляция выходит в центре дома и тянуть до самого фронтона это где-то 5 метров по прямой, можете представить сколько трубы нужно коллекционной и под кем углом это все будет выходить. И Получается в этой трубе нужно ставить еще дополнительный вентилятор, чтобы этот воздух на такое расстояние выгнать. И да и к тому же на фронтоне будет образовываться сосулина такая не слабенькая и если она куда-нибудь упадет будет не очень-то хорошо, поэтому лучше делать на крыше. Вырезал кусок металла и сейчас бустолет туда сам выход. Выход также стандартный, утепленный, якобы в кавычках может обсуждали, имеет тоже 125-ю, но модель 20 года, а вот приточка у меня 125-я 2021 года. Внутри, знаешь чем отличается? Ничем. Что в первом случае, что во втором пенопласт. Только вот разница в цене. Мега супер утепленная, которая была в первом ролике, стоит почти 5 тысяч. А вот это вот обычное, про которое я хотел изначально взять, стоит всего 3000. Странно, разница в 2000, а толку преимуществ 0. Наверное, только в России так. Монтируется все абсолютно так же, только на образце 2020 года меньше элементов. И что в первом, что во втором случае, там нету гидрозатвора. То есть там должно быть кольцо, которое вставляется вот под этот вход и стыкуется с парой ветрозащитой, чтобы не было конденсата. Что в первом, что во втором комплекте, в комплекте не идут. А когда я пошел на рынок, мне сказали, что, что это такое, зачем это надо. Я говорю, понятно. Ну, проблему это решил очень сложно, я потом все это просто снутри, вот с той стороны, которая сейчас мне рука, запенил, да и все, ничего париться не стал. Дальше там будут какие-то там капельки образовываться, они будут образовываться на чердаке, там все это я утеплю. Ну, все это закрепило, все это выставляется по уровню, все это смотрится симпатично, да, в цвет не получилось, потому что в цвет стоит еще на тысячу дороже, у меня бюджетный вариант, поэтому красота ни КПД, ни пользы не дает, к тому же находится со стороны от того, где лицевой вид дома, этого никто не увидит, кроме птичек, если мне птицы будут претензии вызывать, я их просто покормлю, ничего страшного. Все, как видите, очень герметично легло, даже битум не пригодился. А я целый герметик купил ради этих целей. Все, два клопана готово, теперь осталось аккуратно как-то слезть. На этом менте у меня села камера, поэтому вы не увидите, как я шлепнулся. Портируемся на чердак и осталось на чердаке собрать исток воздуха, то есть только будет вентиляция выходить. Но тут также еще мне сыграла на помощь фановая труба, то есть фановая труба обязательно должна быть, иначе у вас одновременно будет смыв и туалета, и раковины, то есть и ванны, все одновременно, то есть не будет водяного затвора, поэтому фановая труба должна быть обязательно, но горячий воздух, который будет выходить из моего дома, он будет на улице в минус 20 конденсироваться, и эта влага будет течь по трубе обратно в воздуховод. И вот именно поэтому я решил совместить фановую трубу и трубу вытяжки. Именно вытяжки. Если совместить с приточкой, то мы будем чувствовать то, что недавно смылось в унитаз. А так вытяжка выходит только в одну сторону, а именно на улицу. То и запахи фановой трубы тоже будут выходить на улицу. И вся влага, которая будет поступать по этой фановой трубе, она будет автоматом затекать обратно в трубу канализации. То есть я, грубо говоря, закруглил. То есть я считаю что это прям вот идеальный тот момент как и должно быть с вентиляцией конденсат уходит в канализацию канализация дышит приток воздуха есть все отлично вот так выглядит и приточка, и вытяжка все аккуратно все нормально все сделано сами грибки то есть выходы запенены теперь осталось все это утеплить все стыки на всякий случай возможно на чердаке это не страшно будут запахи не будут а если вдруг будет выходить горячий воздух там будет образоваться льдина это я уже проходил теплосъемкой я все стыки которые есть и на приточке и на вытяжке засиликонил ну так на всякий случай силикон не боится до минус 35 поэтому это нормально ну и осталось все это утеплить потому что голые трубы это не очень хорошо особенно зимой утеплило все это обычной каменной ватой до помощь мне пришла супруга, потому что у меня одна рука тогда повредилась, И я был, скажем так, однорукий гаджу в этот момент, поэтому пришлось кому-то помогать. Закатали все это каменной ватой по одному разу, закрепили все это на скотч, саму вату, ну уже потом сверху эту вату покрыли параизоляцией или пара ветроизоляцией, в общем, то, что у меня осталось от тему закатал. Смотрится оно симпатично, все это крепили на скотч. Bye. Если вы что-то не смогли починить с помощью скотча, значит вы использовали мало скотча. Ну вот и все, закрутили, закатали. Вот так выглядит уже готовый утепленный вариант на втором этаже. Ну а сейчас я включу вытяжку, получается, в санузле, где она уже собрана, готова, работает. Сейчас послушаем. Включаю. Ой, не то. Ну, то есть, вот я стою прям под ней. Вот вы меня слышите? Слышите какой звук? В принципе, не больно-то сильно и не глухо. Ну, комфортно. Итак, ну а теперь по чесноку. Для тех, кто смотрел до конца, по статистике это всего два человека. Поэтому для вас двоих, все по чесноку, все как положено. Итак, что касаемо пластмасса. За пластмасской пришлось поездить по всему городу. То есть я внутренний покупал в одном месте, вентиляторы внешние в другом, пластмасски отдельно. То есть я вот на это все потратил 14 300. Если прямо сейчас выйти на рынок, скажете вот то же самое, что мне, вам сейчас 1020 посчитают не меньше. Поэтому мне пришлось ради экономии покупать в разных местах. Вент-выход. В этот раз я взял уже подешевле, без утепления, потому что узнал, что полная шляпа, все это развод. Я взял обычную неутепленную, за 3000 рублей полный комплект. Хотя даже туда не положили мне это гребанное кольцо для гидробарьера. Ну и пошли они. Я это все пеной заутеплил. Плюс там еще были трубы, то есть трубы, которые канализационные, это полторы тысячи был утеплитель, ветрозащита. Ну, в общем, в итоге три все это ушло и плюс 600 рублей это был герметик, это был там битум, по-моему, клей, скотчик. То есть там где-то 600 тысяч рублей, не помню, покупалось все это на магазине, там у них было все это по 200 рублей, на рынке стоит по 400, а здесь там подешевле, поэтому там где-то 600 рублей мне все ушло. Как общий итог на мою принудительную вентиляцию ушло 21 тысяча рублей. Но это в том случае, если вы будете экономить, и цена на сегодняшний день не соответствует. Потому что я закупал это еще тем летом. Сейчас цены подскочили так, что что-то вообще ни хера не дешево на рынке. Мне вот недавно не хватило пары элементов, то есть мою квадратную, вот эту, когда делал узел развязки, который я вам показывал. Но на этом, в принципе, еще не все. Я хочу еще усовершенствовать свою вентиляцию, это докупить. Регулятор оборотов, это 2000, и поставить турбодефлектор, это еще 3000. Итого это будет у меня 34 вбуха на вентиляцию. Но это будет хорошая, мощная, сильная вентиляция. Насколько она хороша, я узнаю зимой по мокрым углам. Ну а так планирую, да. Дефлектор это такая штука, выкрутящаяся Турбодефлектор называют, или мега турбо не знаю, как он движок. Он создает разряженность в самой трубе, и влага типа будет сама удаляться без включения в электросеть. Ну а что такое регулятор оборотов? Это чтобы было поменьше гудело, но также удаляло. Значит будет немножко потише гудеть, поменьше удалять, поменьше есть электроэнергии. То есть работать на пассиве, ну для комфорта. Но опять же это все деньги, это все вкладыши. В общем вся моя вентиляция, моего большого дома 108 158 квадратов, ставим к ней где-то в 35 тысяч рублей. И наверняка кто досмотрел отсюда. Можете почитать, что он скажет, о, вентиляция дорогая, я лучше нахер открою окно или форточку, и будет мне счастье. Эти люди напоминают мне соседей. То есть я лезу на крышу, мне говорят, ты куда полез? Я говорю, на крышу, зачем? Вент выходить делать, нахера? Я говорю, что был приток свежего воздуха? Он, на, на что, он говорит, аргумент? А ты что, не можешь окно открыть? Я говорю, могу, а зимой как? На что у него контраргумент? А вот я вырос в доме. И у нас окна зимой были закрыты и нормально дышалось. Я говорю, извини, мне там работы говорю, много, потом спустимся, поговорим. Но объяснять человеку, что такое мокрые процессы, то есть когда вот мокнет углы, развивается грибок, плесень активно, что если не хватает кислорода, особенно детям, развиваются болезни все очень интересные. Это как-то сложно доказать человеку, который знает, что вот у меня вот не было вентиляции, вот мне хорошо, а вот ты занимаешься хернёй. Я тоже вырос в деревне, в деревянном доме, там, где был сделан из брусов. Эти брусы все это дают усадку, там щели, из них сквозит, каждый год мы их конопатили. Там были обычные деревянные окна, из них тоже неплохо так дуло зимой, что на них лед отковыривало, может было, с внутренней стороны. А что самое главное, в этих домах были печи. И у печи была каменная кладка, то есть там диаметр трубы где-то 400, а значит оттуда все равно поступает кислород но спорить, доказывать бесполезно, поэтому лучше, если что-то делать, делать молча. Ну, в общем, вентиляции все. Самый самостройщик Леха. Все, пойду подышу свежим воздухом.